Так, вы просили фанфики, да? А, сейчас я вам игру включу. Так. Так, так, так. Так, так, так. Фанфики. Фиксай. Ой, ребят, но ну вы сами напросились. Ой, как их здесь много, ⁇ -мо ⁇ Что за руки. У наших майнкрафтеров утро начиналось как обычно. Чашка кофе или чая, утренние процедуры, завтрак, запись ролика. Александр решил заснять ролик с Ромой. Привет. прив. Го ролик заснимем, но ок. Как обычно так не отвечают. Запись ролика ничем не отличалась. Рома подкатывал к Саше, а фикс отговаривался. Они вместе выживали и так далее. На записи ролика Роман был веселый, но ну, как обычно, а после с ним как что-то не так. Ром, ты в норме? Спросил Сашка. Да, да, все окей. С небольшой улыбкой произнес Рома. А вот как было дело у Ромы. Что за фигня? В глазах все плывет. Эй, кто ты? Он произносил эти фразы громко для себя, но не слышно для других. Странно, не правда ли? Но еще страннее то, что он увидел черную личность, она говорила ему что-то, но неразборчиво. Опа, кто-то задонатил. Илья, спасибо тебе большое, Морозов. Илья, спасибо. С момента записи ролика Рома и Фиксай прошло 5 дней. Сегодня они решили запустить стрим. Друзья, начали стрим. Как обычно, веселились сим-донатили. Но под конец стрима было что-то странное. Рома, Саша, они поиграли в мини-игры на сервере. Почему ты не можешь отстать от меня? Рома бегал за в мане. Потому что люблю! Все! Все! Я все, ребята! Все, хватит фанфиков! Все! Хватит фанфиков! Все! Все, все, все, хватит фанфиков! Фанфиков, привет хватит. Кринж. Просто кринж. Просто кринж. А -а -а. Все, ребят, под конец хочу вам показать еще одну такую группу. Это моя группа ВКонтакте. Можете на нее подписаться и можете присылать сюда свои арты. А вот здесь в альбоме есть различные арты. А, вот такие арты я <смех> удаляю, потому что они не ну типа не, под, не подходят. То есть вот такие вот рисованные красивые классные арты, вот они всякие. Можете их рисовать, можете их рисовать и и вот арты всякие там, да. Можете рисовать и прислать в группу вконтакте. Смотрите, смотрите, как классно. Смотрите, как ну ну вот ну вот это вот это no, no, what, no, what this, what this вообще идеально. Это вообще, ребят, это да, красиво. Классные арты. Блин, такая грустная музыка играет. Вот это вообще пушка. Это вообще круто, крутой арт. Спасибо. Классная арта, классная.